В одном дворе скважина есть, в другом дворе скважина нет. Многие все приезжают и уезжают. На маленькие жилки не встают. О, сколько икон? Это... Это. Да. Сашка. это отучение от алкоголя. Третья штанга. Это у нас 15 метров. Глина, глина, глина, глина. Водоноса нет. Перебуриваться вот здесь на 4,5 метра поэтому достали штанги отступили и перебурили ровно туда куда нужно на 4,5 метра 1 июля картошечка уже подкапывается у людей небольшая она есть так здесь возле дома Александр нашел говорит родник. Где? Ничего так А теперь найди, где родник? Слова, На камеру видно, вот Смотри, траншей. надо идти по траншею, да, вот. Вот тут что-то вырывается И вот он, маленький родничок. Прорвалась. Труба. Ну да, скорее всего не родник, скорее всего труба Прорвало, здесь видно свежая насыпь Вот он, септик или, или вход в центральной воды в дом, не знаю Как-то так, Оп. В данных местах жил нестабильное в одном дворе важно есть в другом дворе важно нет многие все приезжают и уезжают на маленькие жилки не встают александр встает на любую жилку которая здесь будет хоть 30 сантиметров хоть 20 но ну, образно говоря так заснимем в хате где музей? Музей? <сос> можно глянуть. <соснания> Бурить можно вот здесь. <соснания> Танки есть? Это огород. Проходи в хату там. Иди поглядись, он пока фотографируй. Пойдем. Где, где, где? музей ой иди иди иди О! иди музей. Это иди да? Это иди иди иди иди иди иди это. Сашка. Мозаика. Мозаика. Красиво. И то иди сами делаете? иди иди иди иди Талант, иди иди иди иди иди иди иди иди А иди иди иди иди иди иди иди иди иди иди иди сколько иди вот эту сколько делали? по времени. Серафим Саровский. Ну, ну, месяц? Неделю, да. А, неделю? Долго. Составляющие? Это отучение от алкоголя. а, -а, -а да. вот ну, Правильно. Говорите, мы, раньше занимались... мы раньше занимались, у нас был, и мы копали монеты. Серовский, царский. У меня было два альбома. Я тоже все, все продал. Да. Черт. А теперь картины дорого. От, от алкоголя. А стаканы О, стаканы, поделись. точно прикольные стаканчики ну чё помогает? Помогает. помогает 1 июля ну похолодало почему-то александр приоделся первую штангу загоняем земля вообще с огоньком чернозем ориентир сока 14 метров до да? А вам сколько делали мы метров? Тринадцать. Да, за двором там не родник оказался, антрыву просто повредили. У нас, третья штанга? <плодисменты> да, да, да, да, да, да. да, Я как Кашпировский. Кашпировский. Песок, песок пошел, висит. ой, песок пошел. На четвертом метре. Вот тебе и зеркало, да? А -а -а. По большому счету. Попрессован не пошел, еще глина. А -а -а. Выключаю. 12, да, уже, Александр? Короче, глина одна насыщенная, воду сливаем, меняем раствор буровой сверху, воткнули шланг с водой в трубы и прям по трубам, по всему затрубному пространству, снизу, с забоя вода выходит, грязную выталкивает воду, чистая поступает, сливаем, потому что скоро уже будет водонос, чтобы его не замылить, вот воду иногда приходится сливать, ну вот видно в принципе, что происходит. О, какая глина. О. Когда скважины глубокие, такая процедура 3-4 раз делается. Так, это у нас 15 метров. Глина, глина, глина, глина. Водоноса нет, о чем я и говорил выше видео. Вот там, где я снимал, был песочек. Сейчас будем все это доставать. И перебуриваться вот здесь на с половиной метра либо без вариантов так, так первая лунка у нас была вот здесь 15 метров отступили сейчас в одну лунку будем четыре с половиной пять метров пробуем здесь достать воду Давай. так первый запуск с 4,5 метров Поэтому закачал с первого раза Сейчас посмотрим на дебет Падает, не падает начинали бурить рядышком вот здесь вот 15 метров пробурили жила нет хотя в этих местах но ну мы знаем что жила здесь плавающая скажем так но ориентировочный метраж 13 метров здесь все время делали вот в этом месте не оказалось на этом уровне хорошего водоноса а вот на четырех половиной был водоносик поэтому перебурили встали рядышком кто-то скажет, можно было подняться там и встать на 4,5 метров. Да, можно было попробовать, но большая вероятность того, что водонос замыли мы там. Потому что сливали а, глины было много, сливали воду, меняли. И поэтому уж лучше рядышком перебурить ровно на этот метраж, который нужен, и обсадиться туда, куда надо. Хотя, может быть, если бы мы там поднялись бы, на 4,5 метров тоже вода пошла. Но если бы она пошла с рывками, с маленьким дебетом, мы тогда бы не узнали. Сама жила такая слабая, либо это мы замыли глиной. Вот и все, что могло произойти. Поэтому лучше перебурить рядышком. Смотри, нормально качает, блин. Это не первая сварка, здесь 4,50. Не первая. Не, ну я понимаю, что не первая. Ну, все. Скважина пробурена, все замечательно Хозяйка довольна ага, Улыбается Улыбается, уже поливает клубничку. Улыбается. Вот, а если бы не было на 5 метрах Этой жилки, то вы бы остались бы Без воды Очень приятно, серьезно И все Так что вкратце еще раз Место нестандартное, но мы уже об этом знали Жилка то есть, то нету Как правило 11-14 здесь метров вот, Пробурили 15 Сделали разведку на четырех была жилка небольшая. Ушли дальше, ничего не было, много глины. Вот. Можно было подняться здесь же на четыре с половиной, но тогда есть... из того, что замыли жил, жилу верхние четыре с половиной метра. Если бы сейчас напор падал бы, дергался бы, мы тогда не знали бы, в чем причина. Сама жила молодебитная либо истощается, либо это просто мы замыли и не можем размыть. Поэтому достали штанги. Отступили и перебурили ровно туда, куда нужно, на 4,5 метра. Сейчас, сейчас я замерил зеркало воды, до воды 1 метр. Все идеально, насос закачивает с первого раза, вода не кончается, все стабильно, все хорошо. Все замечательно, ага, вот. Все, скважина закончена, скважина сдана. Так, проверка бурового насоса, дубль номер один, включаем. О, аж, аж, аж Санек дергается. Вот я понимаю. А дальше давай, прям дальше. о Вот таким можно бурить насосом и под 125-ю.